Нам ваши эти ведьмины праздники в России не нужны. Вот пускай там свои ведьмины шабуши и празднуют. У нас нормальные есть праздники. И нечего поклоняться сатанам всяким. Хорошо, давайте теперь серьезно. Поговорим о том, что и правда в РПЦ заявили о запрете празднования Хэллоуина в школах России. И также в общественных деятельностях. Как говорится... Россия страна свободная, и лично каждый может праздновать то, что он хочет. Живи в лесу, молись к лесу, делай что хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно. Знаете почему? Вот угадайте, шучу. Многие у нас разделились на несколько групп. Одна группа желает, чтобы Хэллоуин и другие праздники у нас были. Другая же объединилась в том, что это все ведьмины шабаши. Как говорится, Хэллоуин пришел уже от кельтов, да, от древних. Вот. То, что, ну, зачем нам эти праздники, поклонение сатане, еще кто-нибудь. А другие наоборот скажут. Хоть какие-то праздники у нас появились, весело вот украшаем все. Посмотрите, как у нас в других странах все украшают красиво, а у нас так не делают. Но да, в принципе каждый знает, что праздник это в первую очередь выгода, а в вторую очередь, ладно, шучу. В первую очередь праздники важны для того, чтобы мы могли отдохнуть и расслабиться. Ну, второе уже праздники это выгодно очень, да. Но все ли праздники выгодны? И безопасны. Ведь гуляние в честь злых духов, а также поклонение сатане может привлечь к очень серьезной опасности. На примере вспомним недавний случай, произошедший в Южной Корее, в которой погибло более 150 человек. Можете смотреть сами, какая там происходила давка. Многие писали, что толпа начала свое движение из-за какой-то появившейся поп-звезды, но и все же, собралась-то эта толпа в честь празднования чего? Хэллоуина. И правда ли запретят его? И нужно ли запрещать? Пишите в комментариях, как вы думаете, нужно запрещать подобные праздники или же нет? Опасны они или нет? И напротив, какие праздники нужно оставить? А какие полностью искоренить из нашего образа? Понятное дело, что каждый может праздновать все, что он хочет. Дома, в тишине, в спокойствии. Не нужно собирать толпы, чтобы действительно отвлечься и хорошенько развлечься. Берегите себя, ребята, и берегите друг друга. Все, с вами был Winterfell. Всем спасибо за просмотр и давайте же узнаем, запретят Хэллоуин в Россию или же нет. Всем пока.